Я долго вообще искал материал, из которого можно построить большой и красивый дом. Как и многие из тех, кто собрался построить собственный дом, и, конечно же, интересовался мнением многих людей. Перерыл кучу информации в интернете, но какое-то сомнение все-таки у меня оставалось. И чтобы его развеять окончательно, мы с супругой решили не на словах, а... Сами увидеть, посмотреть, какой же все-таки строительный материал производится в нашем регионе. И мы остановили свой выбор на полистирол-бетоне. По отзывам владельцев домов, которые построены из этого материала, действительно не надо утеплять стены. Дополнительно, если взять блок толщиной 380 миллиметров. Я подумал, это же здорово, то есть если утепляться не надо, то есть э, ускоряется процесс строительства. А это значит, что я могу быстрее заехать в собственный дом. Мы объехали несколько компаний-производителей полистрового бетона и остановились на заводе Пластблок. Почему, спросите вы? Объясню. Во-первых, это единственное предприятие, которое производит крупные пиленные мегаблоки. А во-вторых, меня лично подкупил их долголетний опыт работы в этой сфере, в этом, в этом производстве. И их репутация. Мы постоянно видим их то в интернете, то на телевидении. Менеджеры организовали нам экскурсию по заводу, показали, где, из чего, как делаются бетонные блоки. Я сам в очи увидел весь технологический процесс. И после этого все мои сомнения в пользу выбора компании-производителя, Отпали сами собой. Я свой выбор сделал. Это, конечно, завод «Плазблок». Завод «Плазблок» – один из ведущих производителей строительных материалов из полистирол-бетона. В ассортименте этого завода есть абсолютно все материалы для того, чтобы построить дом от пола до потолка. То есть это полы значит, это в виде раствора полистирол-бетона, то есть делают стяжку теплую да, из полистиролбетона. Далее стены. Стеновые материалы от э, простых стандартных блоков до стеновых панелей. Далее, значит, есть перемычки над окнами, над дверями, тоже из полистирол -бетона. Лотки для армопояса и плиты перекрытия. То есть абсолютно весь дом. И построив вот из этого материала да, полностью, мы не прибегаем никаким другим материалам. То есть только полистирол -бетон. Если это полы то утеплять их не нужно. Если это стены, то же самое, дополнительно утеплять не нужно. И также плиты перекрытия, скажем, между первым и вторым, и так далее, да, их тоже звукоизолировать не нужно. То есть толщина этих плит 300 миллиметров, этого достаточно для того, чтобы не слышно было, что находится на втором этаже, что на первом. И также плиты покрытия на последний этаж, то есть они толщиной 380 миллиметров. Этого достаточно для того, чтобы эти плиты перекрытия тоже не утеплять каким-нибудь там другим теплым, легким и мягким утеплителем. То есть это все каменное, при этом этот камень теплый, легкий и долговечный. Это вот самое главное. При заводе Пластблок есть инженеры-строители с огромным опытом строительства, как в частном, так и в гражданском строительстве. То есть они построили уже более ста домов, начиная от бань и заканчивая вот таким... Большим особняком, скажем, то есть строили и в 1000 квадратов, и в 700 и так далее. Ну, хозяин вот этого огромнейшего особняка, там, получается, почти в 700 квадратов, в общем-то, выбрал неспроста именно полистиролбетон. После заключения договора и оплаты за материал, компания «Пластблок» и здесь оказалась на высоте. Прораб буквально переехал в этот же день, мы с ним обсудили нюансы и строители начали работу. И буквально через месяц, как я уже говорил, после заключения договора, можете посмотреть сами. Дом строится, и строится не просто, а строится быстро. Если бы я использовал в строительстве своего дома обычные блоки, то, скорее всего, я бы не успел к окончанию сезона построить коробку. Если бы я использовал в своем строительстве какой-то другой материал, то совершенно точно бы не успел к окончанию сезона а так, пожалуйста, уже готов. Первые цокольные этажи готовы. Буквально недавно мы залили основание бассейна и утеплили его также полистралобетонными блоками. Скоро возведем второй этаж. И самое главное, эти стены, они не боятся огня, скажем. Даже если эти стены облить бензином там, или рядом сгорит там, дровяник или еще что-нибудь, они останутся целыми. Ну, стены прогорят буквально, может быть, на 2-3 сантиметра. И причем сгорят только и расплавятся шарики. Сам каркас, он останется. И если, скажем, он повредился там, ну, где-то копоть или еще что-нибудь, ничего в этом такого страшного. То есть поверх можно также по новой заштукатурить или сделать отделочку, и, пожалуйста, эти стены опять работают. Мне вообще нравится, как все получается. Вот. Итоги будем делать, конечно, позже. Я думаю, что коробка дома... Будет готово к окончании сезона. Останется только подвести коммуникации, и практически можно будет уже заезжать. В одном я уверен точно, абсолютно, это будет шикарный, очень теплый, надежный и долговечный дом. Спасибо пластблоку.